Всем привет, на связи мистер офицер, продолжаем играть в игру Ori and Peel of the Visp. Что ж, давайте посмотрим, что мы сделали. Мы прошли Светлые Озера на 87%. В прошлый раз, что мы сделали. Блин, мы дрались с Кволоком, черт его возьми. Над ним э, держалась сначала вверх вот эта фигня, которая у нас была в род... на роднике. Вот, и пришлось с ним подолбиться. Долбились мы... С ним благодаря нашим замечательным турелькам. Других способов я не увидел, как можно это взять. Можно было, конечно, в него вот это все дело отправлять. Но, наверное, это было бы долго. Либо бить ударом духа, но он какой-то был суровый. И я в итоге не смог ничего другого предпринять, придумать. Как долбить его турельками. В итоге мы его победили. И сейчас пытаемся вернуться из Светлых Озер. Ну, как минимум нам нужно добраться до э, вот этой Моки, которая попросила передать амулет к Волоку, но мы нифига это не сделали. Потому что он такой гад. Потому что он такой гад. <сёк> что ж поделаешь. Вот. И по пути, соответственно, нам нужно собрать вот эти две горликовых руды, попытаться. И помимо этого еще нужно сходить вот сюда, вот в эту неразведанную часть. И пособирать там, скорее всего, будет всякий дух. Ну и, конечно же, ячейка энергии. Вот. Что мы и будем сегодня делать. Ну и помимо этого, если останется время, то мы по-быстренькому попытаемся пройти вот это испытание, где нам дадут тысячу духа. А может, побольше дадут. Испытание, конечно же, на время. Вот. И таким образом мы пройдем светлое озера и уже не придется к ним возвращаться. У нас постанется еще там предел Баура, да? Баура, Баура, Маура. Вот, и... не все, наверное. Ну, как все? У нас еще вот это, конечно, местечко есть. Но я пока не представляю, как там можно все это сделать аккуратно. Ну, и, конечно же, вот еще есть подлунные норы, которые тоже пока для меня непонятны, как мы можем там подлетать. Но, наверное, может быть, как-то мы теперь можем... Использовать вот этот мнение, которое нифига не работает, да? Так, давайте уберем. Поставим здесь стрелу, потому что мне она привычнее. И здесь нам нужно перышко. у -ху! Классно. Отлично, прекрасно. А да это чтоб тебя. Опять мы его не используем. По назначению, да? Вроде бы я его сюда подкидываю. А оно не хочет. Все, понятно. Лопайся уже. Так, надо где-то здесь. Чё, блин? А как мы туда попадем? Это чё? Оттуда надо делать? Нифига себе дела. Так, хорошо. А как мы поднимемся туда вверх? просите вы? Спрошу я. М надо думать. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, сюда нужно каким-то макаром нам подтянуться. Как мы можем это сделать? Нам нужны какие-нибудь герои. Герои нашего времени. Ой, какие они, а? Герои. Так, хорошо. Хорошо, я уже здесь. Это приятненько. Горликова руда нас ждет. Так, друг, давай. Ага. Возможно, ее как-то можно по-другому достать. Так, у нас тут есть друг любезный, который нелюбезный. Есть рыбины, которые устали. Все, забрал я супер-пупер духи. Цветы. Ой, сколько тут этих всяких пузырьков. А как нам вот это дело-то разрушить? Буль-буль-буль-буль. Нифига. Не могем мы. Как-то это все дело, походу, открывается. Надо думать, как это дело открыть. Непонятно, вообще непонятно. И типа, по-либо вон там должна открыться, либо здесь. О, -о, -о. Ха, ха вот так просто лбом. Да, попробовать стоило. Попробовал и вот результат. О, -о, -о, -о. тихо, тихо. для чего а вот для того чтобы эту фигню открыть да походу так мы ее откроем а сюда мы зачем тогда пришли да я понял вот зачем мы пришли о да е ⁇ п Чего тут делать надо? Алло. гараж. Так, нам надо типа подняться вверх. А тут закрыто все дело, да? По красоте, по красоте. Не все так просто. По болгамы. Зачем это так сделано? чтобы мы Пали сюда Но на самом деле тут Надо было, наверное, другим заниматься Но Но я занимался Тем, реш... тем чем решил Ага все-таки мы открываем таким образом, да, здесь все это дело. О, наконец-то, наконец-то есть, есть результат. Это классно. Результат есть, а выход, выход тоже должен быть. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пузырьки, пузырьки. Аргументы, чеки, энергии вы собрали, мы молодцы, ура! Итак, что мы сделали? Мы 94 процента сделали в светлых озерах, классно, великолепно. Итак, теперь нам нужно собрать вот эту горликовую руду, и еще она здесь вот есть. И да, я рассказать про колока Какие мы плохие! Может, это специально так задумано было? Мы такие плохие Ай-яй-яй А, ну вот, походу, на пузырях мы это сейчас все и сделаем, да? Ох, не зацепился я Что-то мне не хватает Так, ладно Есть контакт. Горликова руда. Прекрасно, мы стали обладатели мы. тем, чего мы хотели. Классно. Итак, дальше. Дальше у нас э, только возможность телепорта, да? Угу. Финиш-миниш. Ну, давайте телепортнемся, раз есть такая возможность. Почему бы и нет? Это нас чуть немножко подускорит. На этой локации пособирать все. Ой-ой-ой, какая красота. Сохраняемся. Дрюнь. Здесь, получается, мы можем... Мы можем поприкалываться, да? А можем не поприкалываться. Как нам ее поднять-то? Идти пожалюсь-то. Хорошо. К примеру. Я такой, ага, я такой хочу потихоньку спускаться. Ай, собака, собака. Собака, как это еще назвать? Я вроде типа протолкнул себя, но нет. А давайте поговорим. Волок умер? Ну что ж теперь делать? Нам, Моки. Великий хранитель, самый мудрый наставник и самый заросший. У меня нет сил на такие путешествия, но все же надо воздать ему последние почести. Давным-давно Кволок подарил мне вот это. Пожалуйста, отнеси этот амулет к его озеру в Лощине. Мудрость Кволога. Задание обновлять. Все тимулировки на алтарь кволока. Ох. То туда, то сюда. Что ж вы... Что ж такие это? Муки. Странные. Так. Э, с этой горликовой рудой все как-то странно. Очень странно. Что мы можем сделать? Спрашивается. Давайте сделаем вот так вот. Сейчас мы еще раз попробуем взять эту руду благодаря нашему телепорту. Сюда игрик. Бадабум. Интересно, а что мы еще не взяли-то? Вроде все взяли. Почему нам показывают 95%? Это, конечно, странно. А, вот у нас еще туда. Это чернильные. Светло озера, вот все есть. Странно. Очень-очень странно. Так. Зера, озера. А, ну все-таки хп-шка здесь, да, типа из-за этого. Ну, там, наверное, не только хп-шка еще, походу. Ладно, нам нужно сейчас горлика в руду взять и попытаться испытание на время пройти. То остальное вообще пофиг. Так, и это мы будем делать так-то так. И давай, не бухти сильно. Надо, чтобы ты это прям к краю подошел. Честно, пионерское. Прекрасно, но не прекрасно, нифига. Давай опять сюда телепортнемся. Блин, вот дурацкое место, а? Очень дурацкое место. Не знаю, дадут нам сейчас опять это все провернуть, нет? Где этот? Жучок. Классно. Вот типа вот он должен тут помочь нам все это провернуть. Но нет. Но нет. Эх. Вот гадство-то. А. Сейчас отхилимся там. Пять попробуем. Прям надо вообще эту горликовую руду забрать. Что за ерунда тут такая? Очень хорошо, хочу ее получить. Эй, давай, давай, давай, телепорт. Ты сможешь? Через север, через юг, мы сделаем с тобой круг. Прекрасно. Я не смог это сделать. Ладно. Узелик, да, нам нужен? Как с этим бороться? Ладно, нам нужно что сделать? Нам нужно дойти до классного места. Зырики. Ага. Есть. Ну что, начинаем гонку. Давайте смотреть, как она выглядит. Нам нужно вниз. Вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз. Здесь. Вверх пошли. Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. вверх. -хо -хо, вверх Вверх Вверх Вообще вверх Легко Вообще легко. Давайте смотреть Как это все происходит Отлично Я уже Уже прошел я красава! Уху! Пузырики! Еее! Yeah! <laughs> вот это класс! Уху! Пузырики! Они такие пузырики! Уху! пузырики люблю пузырики непонятно где они появятся куда появятся. о я вообще просто на нем застрял Все, время вышло эх заново конечно А, почти Почти, почти, почти Я был у цели Ептить, моптить, я прошел это дело. Опупеть. Я сделал это, 95%. Жесть. А проценты остались теми же, да? Горликова руда нас ждет. Что ж, давайте переместимся к ней. они Да не, не, будем перемещаться, мы что тут рядом находимся. 26.80 Мой рекорд Классно, мне понравилось Я потратил тучу времени, но Я сделал это Это классно Игра сохранена Так, тут у нас Эх ты А может нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно зайти сюда. Тут у нас же есть какие-то там прыжки, не прыжки. Урон, не урон. Совершенствованный импульс. Им наносит урон. Да нафиг ты нужен. Ты нам давай лучше вот притягивание сделать, пожалуйста. видишь это нам поможет. А, вот тебе и притягивание. Не помогло это все. Блин, горликову руду очень жалко ее. Очень жалко ее здесь оставлять. Видите, есть еще какие-то зигзаги, разряд дуги. среднего врага. Зачем? Я, конечно, не понимаю. Ладно. Блин, обидно. Горликова руда. Здравствуйте. Да, я вас понял. Нужно, короче, каким-то макаром сейчас быстренько добраться до той хипешки. Ох, нифига себе, я могу. Ну, я могу, оказывается. А, это то самое место, да? А, да-да-да-да. Лично... Рыба. Давайте подеремся теперь. И у нас тут питпшка. Не знал я, как тут быть. И чего тут вытворять надо. А вот чего тут вытворять. Было нам надо менее классное. отлично Фрагмент ячейки жизни спасибо У -у -у. вот так все это делается тут 99 9 процентов потому что горького Да, здравствуйте Давайте попробуем попробуем еще раз мы от нее отдалились глядишь мобик там рестался пробуем я не знаю, какая тут тактика должна быть. Но знаю, что тактика галактика. Это прям бесспорно. Якобы мы можем притянуться, подтянуться, тянуться, перетянуться. Блин, я не знаю, как тут. Что это было? Просто бухнул. Полет! Ори! Эх, обидно? Не могу! Не могу! Блин, а как мы можем? Что мы можем? Чего не можем? Ну, вот тут мы можем забрать вот эту... Велепную нюшка но зачем она нам она нам... давайте я не знаю вернемся да, мы вернемся вернемся мы а, попросили нас вот сюда вернуться волокс к волокское место Смотрим, что мы там сможем с этим амулетиком сделать. Ну и будем заканчивать на этом. Ага. Так, я якобы должен прям бежать, бежать, бежать. Таким образом добежать. Идите, пожалуйста. Я не хочу вас трогать. Честно, не хочу. Не. Блин, как тут быть? Надо выше подняться, обратно. Так, теперь нам тут должны блевануть. Отлично блеванули. Теперь нам... Да, нам теперь тут ничего и не надо. Отлично, притянулись. Как тут все темно, да? Ух, да, печаль. Вообще пипец какой-то. Здесь на Маке очень грустно от того, что Крик ранил совушку. Еще нам грустно от того, что с нами нет Кволока. От того, что ты помогаешь, нам не грустно, но тревожно. Давайте смотреть, что тут будет. Будет тут лощина Кволока. Алтарь Кволока. Алтарь. Где ты тут? Положить эмулет. Амулет на алтарь Кволока. Волока. Обычное задание выполнено. что там дали. Огонек. Будет чудо. Ран, конечно. Даже вот тут вот типа огонек. Одинокий огонек. Что есть вот здесь одинокий огонек якобы. Огонек. Два огонька у нас. Почему тут пишут, что нужен один? Это очень странно. Ладно, все понятно. В следующий раз, что вас ждет, что меня ждет. Я не знаю, что меня ждет и что вас ждет, но будет, как всегда, интересно. Сейчас мы вот быстренько вот эту, наверное, все-таки штуку возьмем. Блин, заколока реально очень-очень обидно. Я вообще не думал, что может что-то подобное случиться, произойти Бред, честно. Опа. Иди ты, фрагмент чеки энергии. Пошел ты. Все, я забрал его. Я теперь тру папка нагибатор. гибатор. Станьте от меня. станьте есть у нас в этой местности тоже вот такое потрясающее испытание на время подветренные пустоши сколько помню я его не проходил и нам его я так полагаю предстоит пройти и Помимо этого, еще тут вот забрать вот эту фигню. Не знаю, как я ее заберу. Что, что мне для этого нужно. Я просто не представляю. Представляю, что это будет пипец, как сложно. Походу. Но надо это делать. Это мы будем делать либо в следующий раз, либо там чуть позже. Но это прям нужно сделать. И помимо этого... Нам еще, конечно же, нужно будет здесь-то, в принципе, все, можно сказать. Да? Нам нужно будет идти в предел Баура и, помимо этого, открывать в родниковых полях эту путь во тьму. Да. Хреновую фигню. Как мы зовем. Так что как-то так. Ну и возможно, возможно, возможно. Давайте в следующий раз попробуем вот с этого места. Я не знаю, как это будет работать, но возможно у меня что-то получится здесь. Вот. А на этом мы сегодня с вами заканчиваем. С вами был офицерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.